Ребята, всем привет! Сегодня мы записываем видео со Стеллой Васильевой, одним из самых популярных блогеров на сказочном острове Бали. Кстати, Бали или Бали? Кто как, мнения расходятся, я говорю Бали. Окей, okay. ты живешь там уже 7 лет, Да. ты уехала из Москвы. Расскажи, с чего все начиналось, как ты вообще приняла решение уезжать в Индонезию? Решение было таким полуспонтанным, но ну, а с другой стороны полуспонтанным полу как бы спланированным. Вообще моя история э, с переездом на Бали очень длинная. Я там еще до Бали, наверное, лет за пять мечтала жить где-то около океана, заниматься какими-то там, не знаю, э, видами спорта. То что я тогда занималась кайтсерфингом, винсерфингом, mm -hmm. и в общем-то я всегда мечтала, но я понимала, что у меня нет какой-то такой профессии, я не фрилансер, я работаю в офисе, я бренд-менеджер, то есть моя работа привязана к определенной локации, я в общем не знала, как как и что мне делать. И поэтому я всегда просто об этом мечтала и не думала, что это возможно. И как-то раз я съездила на Бали. Попробовала серфинг, мне очень понравилось место. То есть, у меня была такая сразу любовь с первого с островом. Мне очень понравился серфинг. Настолько сильно, что через три месяца я вернулась туда еще раз на месяц. То есть, я сделала вот. все для того, чтобы выбить там этот месячный отпуск, для того, чтобы вернуться в то же место. Хотя обычно ну как, как обычно, люди не ездят да, в да. то же самое место, стараются в новые. И когда я приехала еще раз на месте, я поняла, что э, мне как бы все нравится, что меня это все затягивает. Я вернулась обратно в Москву, и все, у меня началась такая депрессия. Я поняла, что мне ничего не радует, я не хочу работать. Я не хочу ничего делать, я все время думаю о том, как там оказаться. И я поняла, что надо это сделать. То есть, что никогда не будет какого-то такого момента удачного, что никогда не будет плана Б, как мне казалось, да. там, что вот из меня появится там друг или какая-то подруга, с которой я смогу уехать. Я решила, что ну, возможно, это никогда не случится, надо просто это сделать. Уехать там, не знаю, на год и попробовать. Соответственно, мой план был такой, что надо накопить какую-то сумму денег, уехать и всегда можно вернуться. То есть не, уехать без какого-либо плана и, соответственно, где-то в течение года, может быть, там полутора, я закрывал какие-то свои дела, долги, там распродавала вещи постепенно, доделывала все, что мне надо было доделать в Москве и должна была уехать на Бали, yeah. но на самом деле перед Бали меня заманили в Египет, mm -hmm. моя подруга заманила меня на бизнес-проект, но в Египте случилась революция в какой-то момент, и в тот момент, когда случилась революция, весь бизнес стал, все процессы, и я вспомнила о том, что вообще-то у меня был план mm -hmm. с Бали. И я решила, пока там в Египте все налаживается, уехать на Бали, и, в общем-то, таким образом я там все-таки оказалась. И когда я уже там оказалась, мне уже не хотелось оттуда уезжать. То есть, грубо говоря, изначально я ехала там, например, на год-два, да, до тех пор, пока не закончатся деньги. А чем больше я там была, тем больше я понимала, что я вполне себя представляю здесь в какой-то более долгосрочной перспективе. Ну и вот так-то я там осталась. Вопрос денег как раз очень интересен, мы его обсудим вот буквально через несколько секунд. А, ну, это трендовая вещь сейчас, вот, э, скажем, молодежи или миллениалс, как их называют, бросать свою э, работу с 9 до 5 и ехать куда-то фрилансить. Вот Страшно было или нет? Ну, конечно, было страшно, потому что если сейчас там, не знаю, каждый второй, каждый третий да, уезжал на какую-то зимовку, то когда я внашивала свой план, это был, я приняла это решение где-то в январе-феврале 2009 года, и в тот момент у меня не было там, знакомых, может быть у меня там были какие-то такие дальние люди, про которых я слышала, вот, но у меня не было такого, что там половина моих знакомых уехала куда-то на зимовку. То есть, угу. все, может быть, об этом мечтали, но тогда не было там, да, этого доуншифтинга, вот это все да. уезд. И, в принципе, наверное, меня подтолкнула, там история моей девочки-коллеги, которая сейчас живет тоже на БАЛИ, Ирк Сабукина. Они с ее другом уехали как раз на БАЛИ вот, в ноябре 2008 года. И вот, наверное, может быть, их пример меня подтолкнул, потому что я увидела, что ну вот реальные люди приехали, приняли решение, распродали, там, сколько денег смогли скопили и уехали. И вот живут, и вроде как-то да, у них что-то получается. Вот. И, в принципе, кроме этих людей у меня не было таких вот ярких прям примеров. И, наверное, Поэтому, конечно же, было страшно. первых 10 или 20, которые там жили. Ну, нет, тогда, поскольку я из-за из того, что я вначале все-таки уехала в Египет и пробыла там почти год, и плюс ага. я еще год готовилась, да, ага. то есть я такой человек, я не могу, как вот некоторые там приехали, выкинули обратный билет, порвали паспорт, остались. То есть я все-таки, ну, какой-то больно, наверное, основательный человек в этом смысле. То есть я готовилась в течение года, там, да, доделала какие-то свои дела финансовые, закрывала вопросы. За это время все... Да, и, то есть я так понимаю, что первое поколение такое массовое приехало как раз в 2009 году, mm -hmm. а поскольку я, я уехала в 2010 в Египет, и только в 2011 уже приехала на Бали. Соответственно, я как бы опоздала в этот первый эшелон, но тем не менее, когда я вот приехала в 2011, ты еще был Бали, когда все друг друга знали, то есть такого не было, что там встречаешь человека где-нибудь на пляже, он русский, и он такой, а я уже два года живу на Бали, а ты такой, кто ты, я тебя да, не знаю. Да. Вот сейчас именно так, то есть ты встречаешь людей, которые тебе говорят, что они живут там 3-4 года, Ответ а ты вообще знаешь. с ними да не пересекалась, то есть настолько Смотри, много людей. У меня людей. на канале много людей, которые смотрят, которые хотят уехать, но вот не решаются. Вот топ-1 совет, который ты бы дала. Топ-1, но я бы, наверное, все-таки посоветовала перед тем, как все бросать и ехать, может быть, все-таки скопить денег, приехать в отпуск, в идеале, там, на 3-4 недели, и посмотреть. Бали – классное место, да, там, это рай идеально, но есть очень много моментов, и очень многим людям этот остров в итоге не нравится. Например, Поэтому... Комары и ну, еда. Это, это как бы мелочи, но есть да. какие-то другие тоже моменты. Кто-то проедет туда ради там, океана и представляет себе, на самом деле, не океан, а там, Тайское побережье морское приезжает видит океан вот с такими вот волнами да, да. бушующими такие простите а что да. тут вообще где тут купаться да, куда да. заходить и да. вот это такие моменты что картинка которая есть у людей барбали она не совсем соответствует реальности и моя тоже картинка не соответствует то есть когда я в первый раз приехала на Бали я помню что я такая ходила такая и чё тут всем нравится так, ну ладно посмотрим такой так ну ладно серфинг вроде прикольно да такая, ну, не знаю. А потом через 4 дня ты такой понимаешь, такой, боже мой, это лучшее место на свете. И это, мне кажется, просто вопрос вот, ну, какого-то совпадания. Да? То есть, есть люди, которым нравится Португалия, есть люди, которые там... Вот у меня моя мама долгое время такая, да, на эту Португалию, ну, ее там... Да, то есть, да. она вообще прям отказывалась туда. Она ездила миллион раз в Испанию, там, еще куда-то. В Португалии просто ей было недостаточно такая, что там сидеть, цыгане да, одни. Да. Вот, и все, как да, бы. Если... Хотя у меня мама из Молдавии, в общем-то, ну, как бы она... То есть, не то, чтобы она там из Питера и цы никогда не видел. Да. Вот поэтому, то есть у нее вот четкое было отторжение Португалии. Окей, в вот любом случае не надо не приезжать вспомним. на неделю, лучше приехать на месяц, два-три, вот пожить, посмотреть, да, с но не так, чтобы там вот. все распродать и да. переехать, а потом да. обломаться что Окей. А давай теперь о реальных вещах поговорим, о деньгах, о давай. здравоохранении <laughs> и вообще как там наши живут. Один из самых популярных вопросов, я думаю, у тебя тоже да. его спрашивают. сколько нужно денег в месяц жить? Вот сколько, мы говорим, накопить, вот сколько надо накопить? 10 тысяч, 20, 30, чтобы год прожить? Ну да, на самом деле вопрос про деньги, это самое, естественно, задаваемое. Это то, что все спрашивают, и я все время не знаю, что отвечать. Почему? Потому что, с говоря, 7 лет назад все было понятно. На Бали мало что было, не было каких-то там модных кафе, ресторанов, вариантов жилья. Все жили, снимали какие-то местные uh -huh. дома там за 100-200 долларов, ели местную еду за доллар-два. И, в общем-то, там многие там нелегально сидели там, не выезжая из страны, просто продлевая там визу за взятку. Все, в общем, было просто и понятно. Сейчас это отчасти плюс и минус боли. Это просто там, не знаю, как бы вилка вообще Прошло проживания, поезжая, да? да, она очень большая. То есть есть огромное количество людей, которые по-прежнему живут в таком, ну ну хорошо, скажем, аскетичном варианте, да, да? То есть они там снимают какой-то там, в полуместном каком-то там пансионе комнату там, за 100 долларов, едят ток на местных этих рынках то что называется там на отмарке где-то там, uh -huh. ну, с тележек, да, это food, и это там может стоить по-прежнему 1-2 доллара. И, в общем, никуда не ходят, не путешествуют, не тратят, ничего не покупают, там, не, ну, как бы не, вообще не тусуются, да, там не пьют алкоголь, потому что дорогой, очень алкогольный балет. И они по-прежнему, наверное, могут жить там на 600, например, долларов в месяц. То есть я слышала okay. там комментарии, да, что, ой, да мы на 600 долларов живем. Я не, То не есть очень. Это самый трэш. Это такое, но ну, это как бы очень аскетичный. Okay. И это, естественно, как бы люди забывают, что есть некие расходы, да, что если у тебя есть дом, там тебе нужно иногда что-то починить, да, да. тебе там нужно что-то купить, у тебя там ты можешь заболеть, да, тебе может быть там полотенцем или постельным купить, то есть это, естественно, не учитывается. Человек да. приехал. То есть люди рассчитывают 600 на 12 умножил. И да. Приехал, да. Нет, это ты приехал, когда тебе еще ничего не надо, тебе вообще, ну как бы тебе вообще ничего не надо, ты да. такой радуешься всему и как бы питаешься, не знаю, там праны солнцем. Да. Вот есть там люксовые варианты, да, то есть у меня есть друзья, которые там, ну, например, у них хорошая работа или у них там какой-то доход или пассивный или бизнес, они снимают виллу, например, там за полторы-две тысячи долларов в месяц, это действительно там роскошная да. вилла все красиво, да, там хорошая мебель, тоже. бассейн. Да, да. Они ходят по ресторанам, например, там, в том же ки Ченгу, средний счет, условно говоря, 10-15 долларов ага. да, в ресторане. Ну, это, это как бы другая ресторан, жизнь. Да, да. да, И есть что-то посередине. То есть, я как бы, пыталась прям вот досконально посчитать расходы все, не только там, на жилье и еду, как люди обычно считают, там, да. считала на визу, там, на какие-то счета, какие-то минимальные, страховки, еще что-то. Получается, в целом, где-то вот, на человека и в принципе на самом деле небольшая разница человека или два ну, человека да, потому что да, у тебя там основные да. расходы и жилье то есть у меня получалось где-то там например там, тысяча долларов это такой как бы ну, нормальный эконом вариант ну, да. полторы тысячи более-менее комфортно две это когда уже там те что-то бывает нужно купить да там те нужно куда-то съездить ты там поехал путешествовал то есть где-то так то есть в принципе я думаю на двоих где-то там полторы-две, полторы, там две с половиной. Но опять же, вот у меня сейчас э, был такой прям вот яркий пример. Э, девочка моя знакомая была два месяца на больницу как бы приезжала да, на какой-то длинный такой отпуск, и она как раз записала все свои расходы. Да. Она решила, говорит, я вот запишу все, что вот я да. делала. Вот. И она, ну, почему она говорит, что я там питалась по кафе, ну, естественно, там не шоковала, и плюс она говорит, я, в принципе, мало ем, то есть это тоже надо учитывать. То есть даже если она где-то шиковала, она не там не заказывала да. по два-три блюда. Вот у нее получалось где-то две долларов в месяц. Ну, немало. Я скажу, ну, мы поговорим потом о Португалии. В Португалии я считал, что мы тратим меньше ну не знаю, может быть, вы как-то более экономно живете? Да, я не наверное. Знаю. У меня вот, ну, с Европы, да, вот мы сейчас побывали в Испании, да Португалии, Франции, сложилось ощущение, что если готовить дома, то в Португалии тоже очень это выгодно, да, да, потому что очень дешево продукты. Да. На Бали, если ты там готовишь там не рис там с какими-то да там местными овощами, ну тебе хочется там не знаю какую-то пасту там с сыром mm -hmm. там или не знаю какую-то колбасы купить или что-то, то есть если ты как бы и не вроде бы там не сходишь с ума, но как-то все-таки пытаешься вкусно питаться, очень невыгодно, то есть зачастую выгоднее пойти в ресторане съесть, ну, то, что выгоднее, это будет столько же стоить, да, потому да. что продукты какие-то, вот, ну, импортные, да, соответственно, что есть на Бали? Есть рис, есть поговорим курица. поговорим об этом там. Через одну секунду. Ты мне про аренду расскажи, пожалуйста. Я знаю, что есть сложности э, арендовать, э, там, недвижимость, там, мопед, машину. Нет, с арендой сложности нет, сложности нет, С покупкой. С покупкой. То есть, с арендой нет никаких проблем, рынок очень большой. как бы Можно найти действительно там за 100-150 долларов какую-то трэш-комнату да, комнату. местную. Uh -huh. Можно найти там, небольшой домик там, например, на одну-две спальни. но ну, Это обычно такие малометражные дома. Не знаю, там за ну, 200 это надо постараться, скорее всего, 300-400-500 евро. Какой-то дом можно найти на, там, на две спальни, условно говоря. Uh -huh. Очень многие, как многие дешево живут, люди просто снимают комнату при так называемых гестхаусах, то есть гестхаус – это что-то, чем владеет местная семья, он такой типа пансион, да, назовем да. это так. Там есть комнаты, зачастую в комнате уже есть там своя ванна, туалет, да, то есть получается у тебя достаточно приватно, и иногда бывает там небольшой такой уголок, где у тебя там есть плитка, какой-то микрохолодильник, mm -hmm. ну, то есть можно какие-то минимальные там продукты хранить, что-то mm -hmm. там готовить. Такие, вот такого плана жилье, да, вот эта комната, ну, это обычно как, ну, даже не знаю, это студия, то есть это не будет вот такого да. Да, размера, это будет, наверное, там в два раза в, меньше. одна треть да, от этого. Да. Будет, например, стоить там, ну, можно найти там за 200 долларов такой вариант там. Если чуть пошикарнее, так угу. по современнее можно найти за 300 долларов. И, в принципе, многие люди, которые именно едут на короткую как бы, ну, зимовку там, или ну, просто какую-то короткую, 2-3 месячную, они снимают такое жилье, и это, в принципе, выгодно, Нормально. то что у тебя уже все платежи туда входят, зачастую, там интернет, вода, там, да, то есть это можно снять, есть, ну, там, даже за 300 евро легко. Другой Но. вопрос, что когда ты живешь долго, готов ли ты жить в одной комнате? То да. есть, я не понимаю людей, да. которые могут прожить там, 7 лет в одной комнате, да. я не могу, то есть, мне нужна рабочая комната, мне нужна нормальная комната, кухня, столовая, да, то есть куда, ну не столовая, в смысле, я говорю, обеденный стол, куда пришли друзья, то есть тут еще тоже вопрос как бы, ну кто как бы, как живет, да, да? очень многие говорила, люди ты, готовы к этому. Ты платишь там за год вперед или за два года вперед или даже за 10. Вперед. Ну вот мы сейчас снимаем дом, я его сняла три года назад, он был полностью пустой, то есть я его сама обставляла, там был только, по-моему, холодильник, нет, холодильника не было, была там плита, и, там, кондиционеры, там горячего, то есть вообще ничего, никакой мебели. И я тогда его сняла там, за тысячи долларов. Потом мы, соответственно, там его там, через год, поскольку постоянно растут цены, уже, уже э, снимали за 3,5. Вот, и вот последний раз я платила, соответственно, на два ну, года, сразу на два года вперед, за ну, 3,5 помочь на два. За 7 тысяч. То есть ты долларов. Ты приезжаешь, вот 7 тысяч долларов отдаешь, все, допустим. Очень многие индонезы, да, они не заинтересованы в помесячной аренде, потому что они понимают, кто ты, ты приехал, да, уехал, да, дом проставил. То есть они все хотят, там, хотя бы за год. То есть иногда можно договориться, у меня подруга она платит каждые три месяца, как-то раз у меня была история, что я платила каждый три месяца, но у меня был залог, обычно они не хотят залога. То есть мне нужен залог, просто дай за год да. или дай за два года, и живи и Ну, мне шагом. кажется, не самое правовое государство в мире. Вот. Ну, отдать деньги 7 тысяч на два года, а если он взял и уехал, а оказалось в доме его. Ну, слушай, с такими не, не случае, Может быть, там, если это какая-то элитная вилла, то там могут быть какие-то, да, там махинации, и я про них слышала. Но когда вот это просто вот, знаешь, местный житель, то есть он, ну, как бы у него не хватит даже там каких-то таких, не знаю, ресурсов, чтобы uh -huh. вот такие проворачивать uh -huh. схемы, зачем, uh -huh. как бы. Окей, okay. а Бали делится на несколько регионов, я знаю, ну или там, южный, северный или как, да? Ну смотри, есть огромный остров, да. все живут в основном на юге, да. то есть как бы есть юг, и там есть несколько там микрорайонов, скажем, да, где все живут, еще есть в центре район, где тоже многие живут, Буд, город такой центральный, да. и все. А в остальных местах практически нет ни экспатов, ни туристов, то есть все кучкуются Местных. в одном месте. Да, Окей, месте. ты где живешь? Я живу на юге, естественно, где океаны, серфинг. Да. Рядом, рядом местные или... или рядом ну, местные везде. Местные везде. Да, я слышал про балийских петухов, которые кричат постоянно, круглосуточно. Да, есть такой, многие, кстати, для многих вот это тоже шок, да, люди приезжают, я не знаю, как они себе представляли в до этого момента, и они начинают жаловаться, там, тут, значит, стройка идет, там, значит, корова прошла, здесь петухи кричат, собаки уличные бегают. Ну, то есть, в общем и целом, жизнь, как бы, да, на Бали Особенно, если мы говорим о каком-то недорогом жилье, а не каком-то там правило от виллах, дорогих виллах, это, естественно, у тебя будет, ты живешь в деревне. Да. То есть ты живешь, ну как в поселке. Всегда, то есть, ну, как на даче, считай, ты живешь. В городе ты все равно живешь вот, ну, с коровами э... и петухами. Нет, естественно, там в какие-то центральной части коровы не ходят, да, там, то есть, грубо говоря, там есть вот самый туристический район Семеняк, Естественно, в центре семьяк тоже коровы не ходят. Но там другие зато момент, У тебя полностью все застроено, да, у тебя плотная застройка, у тебя почти нет зелени, uh -huh. у тебя. Ну, как бы ты живешь как в маленьком городке. Да. Все-таки люди стараются как бы ну, вроде больше как к природе ближе. Ну, да, да? Были, и, соответственно, получают и петухов, и там куры, которые кричат. И ну, многие, да, в шоке. Про комары меня несколько человек спросило. Да? То есть, да, это действительно как бы, такой символ боли или нет. Ну, естественно, как бы это в любом тропическом месте, да, влажность на Бали там, достигает 80-90%. Везде, соответственно, ну, как бы, особенно где рисовые поля, да, есть сырость, есть вода, а комары, собственно, как сказать, плодятся в воде. Ну, да. То есть им нужна вода, чтобы размножаться. Ну да, но с ними можно как-то бороться. Ну да. Или они постоянно кусают, и все. И это Слушай, ну в какой-то к... момент, видимо, при... зависит еще, видимо, от людей. То есть вот у меня, например, моего друга его кусает гораздо больше, чем да. меня. То есть если он есть в помещении, меня не кусает например, вообще. Ага. То есть это еще зависит, видимо, то ли от типа крови, то ли, там, не знаю, от теплоты человека, то ли от каких-то, не знаю, там состава его химического. Ну, то химического. надо мазаться ночью или надо Слушай, ну да, да, как там. бы те, кого кусают постоянно, естественно, они мажутся. Ну, как в основном комары ближе к вечеру, то есть да. не то, что они там в течение всего дня да, на закате, где-то там в районе пяти они приходит и, соответственно, ночь тоже. У нас дома мы, нам пришлось купить москитную сетку, потому что реально очень сильно кусали. То есть даже не то, что кусали, ты не можешь спать, потому что они же жужжат. Да, да. То есть, в принципе, многие стараются просто дома оборудовать москитными сетками. Если это особенно какой-то дорогой отель или дорогая вилла, там всегда есть огромный такой, знаешь, балдахин красивый. Ты законопатился mm -hmm. и, в принципе, нормально. Если маленькое, ну, маленькое как бы, помещение, то есть маленький дом, можно включать фумигатор. В принципе, mm -hmm. более-менее они помогают. Есть еще одно средство, по него просто не все знают, называется one Push. То есть ты заходишь в комнату, делаешь один пшик, да. там прямо на нем написано one push выходишь да. из комнаты, то есть это очень какое-то концентрированное да, средство, да. заходишь обратно, ни одного комара, я, ну... ни жука, ничего, все умирают. Понятно. Все, это... Степень токсичности этого средства я не знаю, но оно работает. Смотри, я хочу, чтобы мы разделили видео на две части. Во второй части мы поговорим про знаменитую тоже не менее знаменитую лихорадку денге. Угу. Поговорим о том, как там быть легально, визы и как их продлевать. Там сейчас давай еще обсудим по поводу медицины. Угу. Я слышал, ну мой друг Слава Анимаду ты его да, тоже да, да. знаешь, он мне рассказывал, что сумасшедших денег каких-то стоит медицина для белых людей. Вот, у него там проблемы с ухом было, и там одна консультация 100 долларов. Там операция там 7 тысяч долларов, 9 тысяч долларов. Это есть, да? Да. То есть, если ты там заболел, все, ты должен, я не знаю, в кредиты лезть. Ну, как-то так. То есть, ты должен понимать, что, словом говоря, там 10 лет назад это был остров, где было очень мало туристов. Местные, все живут э, в деревенском плане, и в принципе, Бали сейчас тем, что они не путешествуют вообще, не то, что за пределы острова, многие за пределы своей деревни или своего региона, то есть они очень как бы привязаны к земле, да. поэтому какого-то такого развития, да, там каких-то там индустрий, там или чего-то нет, то есть если люди не ездят, откуда им получать знания, они да? не, никто там не ездит куда-то там в Сингапур или в Жакарту учиться, да, получать какие-то знания, соответственно, э, и плюс еще, поскольку на Бали индуизм, да, они верят там в духа, в дух того, да, дух да. всего, делают там церемонии, чтобы не, не шел, Дождь, то пошел дождь ну то есть это очень как бы деревенские люди с очень простым вообще пониманием жизни естественно да. до того как пришли туристы в основном их излечение существовало в том что ты там у тебя что-то заболел ты пошел тебе, там массаж сделали ты вроде как вылечился ну не вылечился умер там каких-то трав тебе намешали ну то uh -huh. есть надо понимать да как да -да -да. бы это не цивилизованный какой-то город ну там не 10, 15-20 да, да постепенно это менялось с приходом иностранцев, потому что очень много иностранцев. Естественно, стали появляться какие-то там госпитали. Для того, чтобы построить и оборудовать госпиталь там, современной техникой, врачами тебе нужно этих врачей откуда-то привести. Да. Это стоит, ну сам понимаешь, да, да, нереальных да, денег. Да, Соответственно, изначально было понятно, что чтобы отбить эти инвестиции, должны были быть высокие цены. Опять же, иностранец приходит, вот у него есть выбор: пойти к баб бабке Хиллеру, которая да. там поколдует, да, да. или все-таки, естественно, иностранцы, особенно ав австралийцы, да, которых там больше всего, они как вообще, ну как бы любой цивилизованный иностранец, они еще боятся всех таких вот чего-то там лечения на коленке? Естественно, он когда-то заболел, такой черт с ними деньгами, да, пойду заплачу. И, собственно, таким образом появилась очень дорогая медицина. Есть да. несколько госпиталей, там действительно, там прием mm -hmm. может стоить там 800, там 100 долларов. То есть какой-то там стационар будет стоить там на несколько дней, там несколько тысяч долларов. Ну то есть цены нереальные, действительно, это правда. Есть промежуточная история, да, есть какие-то такие местные госпитали, то сейчас уже, естественно, все развивается на Бали, появляются какие-то врачи местные. Вот, у меня была интро история, что где-то там на к острове Субави мне нужно было наложить швы, и мне наложили швы, правда, без наркоза, за 50 рупий это где-то примерно 3 евро. То есть наложили швы, но, ну слава богу, там полили хотя бы хлоргексидином, но без наркоза наложили швы. Там, э, когда я снимала уже эти швы, э, я снимала в обычной как бы, клинике, да. ну так поприличной, там называется там, ну, как сказать, по-русски, там public hospital, да, то есть да -да. такая комната на три, Да, но это да. типа, знаешь, там на три комнаты что-то, и там, скорее всего, работают, я думаю, какие-нибудь интерны, да, которые, uh -huh. потому что есть несколько э, этих университетов. И э, там уже мне снимали за 300 тысяч э, швы, то есть это где-то примерно там, не знаю, там 20 евро. То есть uh -huh. за 3 евро положили, за 20 сняли. А вот. Это как бы такая промежуточная э, промежуточный вариант, да, то есть когда, ну, то есть снять швы все-таки это как бы не там, не rocket science, то есть да. тебе не обязательно идти да. там и делать это там за 100 евро. Вот. Ну, то есть есть как бы такие промежуточные варианты. Но, естественно, если у тебя что-то серьезное, все как бы ну, бегут в эти как бы, хорошие, крутые госпитали. Но опять же, уровень там тоже, честно говоря, спорный. Как люди живут? Вот. Самый главный совет, который я даю, да. и все дают надо делать страховку. То есть, если да. ты едешь там на 2-3 месяца, ты у себя в России делаешь страховку, заранее узнаешь, что эта страховая, работает по Безналу, соответственно, с Бали. Вот. И как обычно происходит, у тебя что то случилось, ты звонишь в ассистенс, они тебе говорят, там, окей. Там рассмотрели твой случай, идите в такую-то больницу. Да. Ну там обычно 2-3 вот самых крутых тебя туда отправляют по безнал. Там, соответственно, ты там приносишь свои документы, тебя в общем-то они берут залог, твой паспорт, соответственно, дальше твоя страховая полностью должна все покрывать, да. когда она все покрылась, твой паспорт там возвращает, ну или какой-то там документ. Буквально паспорт собирает. Ну, потому что, чтобы ты никуда ну, не да. делся. Вот. И, и в принципе, ну, как бы как-то вот так. То есть, те люди, у которых нет страховки, я не знаю, может, там сталкивались вы или нет, что сейчас там собираем на лечение тому-то. То есть, это либо если у человека не было страховки, либо если его страховая оказалась То не в очень хорошая. Есть такая группа, постоянно. Которая... Ну, не группы там постоянно собирают деньги. То есть, у меня вот есть знакомая девочка, у нее была страховка, но. Когда случилась история, она сломала себе локоть, ну не локоть, там сустав, да, что-то там у нас кейти. И, ну, надо делать все быстро, то есть там нельзя да. ждать, потому что чем да. больше ты ждешь, тем больше шанс, что это все не, ну, не да. срастется. А страховая несколько дней вот это все муты мутыжила, там документы проверяла, перепроверяла, и ребята просто стали собирать деньги, потому okay. что, ну, как бы был вопрос о том, как бы уже вопрос там, ну, выздоровления человека. Потом в итоге вроде как все решилось, там, в общем, все как бы там разрулилось. И mm -hmm. такие истории тоже часто, что не всегда страховая. А наши так, врачи давай. едут туда? Ну, вот в Португалии немного. Больше нет, потому что там не может иностранец практически никак получить право ну, как бы, на работу, лицензию. Да? Да. то есть у них вот есть определенные профессии, которые защищены. То есть, грубо говоря, чтобы там, поддержать местных врачей, они как бы да, кучу правил. То есть там, чтобы получить эту лицензию, но я не говорю, что я прям точно знаю дискальный. Да, да. Но что-то вроде того, что там ты должен там, показать кучу документов и доказать, что ты лучше, чем там, местный врач, понимаешь? То есть они как бы, то есть ты должен какой-то быть супер высоколевцорный специалист, которого нет в Индонезии, иначе просто ты никогда не. Получить. То есть у нас Про был... работу, давай да. поговорим в следующем Хорошо, видео. Да. Просто а, пример приведу. Да. Был мальчик, русский стоматолог. И поначалу, когда вот на боли все так было, без каких-то там четких правил, да, да. он ну, пытался как-то, в общем-то, принимать людей. И даже, мне кажется, где-то в каком-то... Ну, при какой-то клинике работал, принимал своих, но когда вот правила все ужесточились, ему пришлось как бы отказаться от этого, хотя там, он достаточно опытный стоматолог, работал в Москве там, в хорошей клинике, И, в общем-то, я думаю, если бы он открыл на Бали практику, да. он бы мог неплохо себя чувствовать, да. но нет никаких легальных способов ему это делать, а нелегально уже нельзя на Бали это делать. Ну, как то сказал, мы потом еще поговорим про да, работу. лучше давай потом. А, давай через неделю. Через неделю выйдет еще одно видео, часть 2. Вот, очень интересно, как они живут там на Бали. До встречи в следующем выпуске.